здравствуйте друзья передаем из узбекистана передача о том что большинство хронических заболеваний не излечиваются официальной медицины потому что они убирают симптом боль воспалительные процессы, но не устраняет главные причины. И поэтому мы не отвергаем официальную медицину, наоборот, мы сотрудничаем. Мы не можем делать хирургические операции, мы не можем делать э, при травматологии, допустим, э, ушибах, переломах. То есть этим занимается официальная медицина, травматология, стоматология. Мы не можем обойтись без врачей, скорой помощи. Но мы знаем, что хронические болезни лечатся наукой и искусством естественного выздоровления натуральными методами которое уже тысячелетиями было испытано и излечились уже сотни, миллионы людей за несколько тысяч лет. Это какой опыт, и не только опыт народной медицины, но и научной медицины. Представьте себе, в XIII веке Абу Сина написал много книг, вот. И вот эти высшие профессора э, царской России, которые лечили людей, дом Романовых, самых э, элитных, самых богатых чиновников, они взяли у Авиценны, а был Ивансина, модернизировали все техники и пустили в лечение. Вот. И до сих пор многие врачи применяют вот, в разных странах мира Значит, все техники Джудши, тибетская медицина, китайская медицина, корейская медицина. Вот. Но ну, теперь я вам расскажу наиболее интересные методы, которые были засекречены. Вот. Лечение таких болезней, как бронхиальная астма, осноидный бронхит, эльфизема легких, аллергические аллергическое осноидные бронхиты и воспаление легких. Значит, дальше герпесы, герпетическая сыпь. Герпес лабиалис все, что на лице, на губах, вокруг глаз. И герпес гениталис. Герпес гениталис это уже герпес, который выходит на половых органах. Он также не излечивается официальной медициной. Вот, забивается. Может быть, помогает временно, потом опять появляется. Чтобы его вылечить, вот, вирус папилломы, вот, э, доброкачественные опухоли и у женщин, и у мужчин. Значит, я вам даю значит, такую технику, как бы общее положение, не конкретное положение, потому что для конкретного положения нужно сделать нашу диагностику и наше обследование. Значит, все перечисленные вот эти диагнозы, они прекрасно могут излечиваться, если человек проходит специальные значит, технологии и наши методы. Вот. Значит, когда я работал в Америке, я обследовал вот эти техники, которые не применялись в официальной медицине. Так вот, представьте себе больной. Он сидит на стуле. И со всех сторон, вот, в Америке я покупал инфракрасные, значит лампы по 250 ватт. И притом везде они продавались. По 250 ватт. Одна лампа, вторая лампа, здесь третья лампа. И вот это вот это получается гипертермия. И вот эта гипертермия, да мы его Значит, накрывали. У него, значит, шляпа да, была намоченная в очень холодной воде. Ледяной воде, шляпа. Дальше на голое тело, он ну, в трусиках был, на голое тело два, две льняных простыни. Значит, его значит, обвязывали и давали ему патагонный сбор. И, и когда он пил, когда мы направляли эти прожекторы вот, на него, у него получался профузный пот. Он пил патогоны и он потел. Вот. В разных случаях мы давали вот эти ледяные повязки на голову, на шею, на шею и на лоб. Эти повязки были очень холодными, которые убирали воспалительные процессы в головном мозгу. Вот противопоказания это смертельные болезни и гипертонические болезни третьей степени гипертонии, там чтобы не было стрессовых состояний, чтобы не было импульсов кровозлиянию мозг, мы этих больных не брали. Вот и теперь представьте себе Три таких, таких лечения с интервалом 3 дня вот, человек освобождался с правильным питанием и питье на минимум на 6-8 месяцев. Если бы, если бы он проходил полный капитальный ремонт, то тогда бы он излечивался навсегда даже если пол капитального ремонта ну, нет возможности лечиться нет возможности полную программу принимать даже вот эти три сеанса вас избавляет на 6-8 месяцев от всяких приступов от значит, герпетических сыпей герпеса потому что герпес это вирусная болезнь, которая уничтожается только через гипертермию, когда в крови и в клетках повышается температура до 40-41 градуса. Вот. Потому что вирусы эти прячутся не только в органах сосудов, а они... Прячутся в нервных стволах, в нервных стволах спинного мозга, и там, откуда идут и шейных позвонков, и спиномозговой жидкости, и эти сами нервы, они прячутся там, а уничтожаются только повышенной температуры и называется гипертермии у нас еще в запасе есть разные методы гипертермии и по Залманову и по Борису Васильевичу Болотову там разные системы но это будет в других роликах поэтому друзья никогда не падайте духом всегда чтобы у вас была надежда и знание на здоровье на процветание на творчество и на счастье меня все время мать учила никогда не сдавайся вперед вперед назад ни шагу запомни это навсегда и сохрани в душе отвагу не падай духом никогда и поэтому когда у вас сильный дух, вам нужны знания и действия. Действия и опять-таки все, что вы делаете от веры, от ваших мыслей и поступков и действий. Удачи вам, друзья, до скорой встречи!